Родина. Родина для меня. Это вы, мама, это все. Песня не спрошу что? совсем не спрошу. Молодая еще песня. Долго я два группа влечу. Я на меня влечу, но все равно она нашла. Бог все равно не дал. дал вот это Русь рассветная, поле тревоцветное, Русь моя советная, ты судьба моя. Все еду, еду я по свету, Или родней России нету, И раздаю свои предки. Великая, плю я многоликая, Жду равли, над тобой я, Туравная песня православная, Русь моя державная, нет тебе преград, Все еду еду я по свету, И вей России веду, и раздаю своих Казацкая, захватская, Сила наша, братская, наша сила. Родина свободная, волка полномодная, Русь моя народная, Россия, Россия, Россия. Свои приветы, родные русские друзья! Спасибо, вот такая песня, я думаю, вам понравилась «За Россию».